Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Белыч и сегодня я решил поговорить с вами о том какой же процессор из линейки AMD Ryzen вам стоит приобрести и самое важное для каких целей. Итак поехали. Как вы знаете пока представлены Ryzen 7 и 5 линейки, но уже в ближайшем будущем появится R9 знаменитый и скажем так очень бюджетные процессоры Ryzen 3. Поэтому будем говорить как о том, что уже есть, так и о том, что выйдет на перспективу, о тех камнях, которые мы увидим в ближайшем будущем. Благо за все время с момента выхода райзенов я видел множество тестов на различных отечественных и буржуйских сайтах, блогах, YouTube-каналах и так далее, да и сам потестил 1700 Ryzen, так что о них мнение у меня уже сложилось. Итак, весь модельный ряд и все цены вы видите у себя на экранах и, собственно, поехали. Начать стоит с самого простого варианта, а именно с 1400 райзена. Низкие частоты, 4 ядра, 8 потоков, казалось бы столько же ядер и потоков, сколько у Intelовского i7, однако путать их ядра и потоки все же не следует. Хотя в синтетике, рендере и работе с приложениями данный процессор очень тесно жмется к i7, что же касается игр, то там 1400 является прямым конкурентом i5 процессором. Да, меньше загрузка из-за большего количества потоков, да, меньше фрезит в том же Battlefield 1. Однако для стрима такого запаса по производительности вам не хватит. Да и по FPS отрыва в играх нету. Скорее, наоборот, и 5 и 7 немножко вырываются вперед. Более подробные тесты данного процессора вы можете глянуть, например, у Максима в хорошем выборе. Я думаю, повторять их не стоит, ибо будет крайне глупым занятием переливать из пустого в порожнее. И да, тем параноикам продажности, которым не нравятся наши IT-блогеры, внизу под видео будут ссылки на зарубежных, так что смотрите то, что вам больше по душе. Так что процессор очень хорошая альтернатива i 5 допустим, 6400 или 7400, с учетом его стоимости в примерно в 140-150 евро. Однако больше всего от желания его купить отбивает цена на высокоскоростную память, которая близка к стоимости самого процессора. Если вы, конечно, не умеете гнать память, скажем, с 2400 до 3000 МГц а также есть проблемы с подбором этой памяти да, к слову, друзья, выход биоса от джесса он намного улучшил совместимость с оперативной памятью но вы должны понимать, что есть два нюанса первый нюанс заключается в том, что Данный биос будет только на тех платах, которые будут выходить, то есть будут выпускаться, а на старых его нету. Соответственно, если вы уже купили плату, либо плата оказалась из старой партии, то вам придется перепрошивать все это самому. Для многих это может быть непосильной задачей. Также хотелось бы сказать и про второй аспект, что QVL-лист вашей материнки никуда не делся. То есть, хоть совместимость и улучшилась, оперативные плашки начали запускаться на той частоте, которая заявлена, но, скажем так, опять-таки, чтобы не пролететь с оперативной памятью, чтобы она нормально запустилась, лучше смотреть на список совместимости вашей материнской платы. Но вот совсем не факт, что нужная память будет в том магазине, где вы будете покупать все остальное да и стоимость ее может оказаться не самой радужной для вас и хотя в теории посмотреть что есть в магазине, а затем сверить с листом поддержки вашей материнской платы, задача достаточно простая но на практике вы потратите достаточно много времени, подбирая самый дешевый и скажем так самый неглючный вариант так что в общем вывод по процессору такой для игр сейчас это хорошее решение, для игр в будущем решение нормальное, и база Запас не такой уж и большой. Для стрима он не подойдет, если вы, конечно, не повесите стрим на вашу видеокарточку. Для работы с рендерингом, в принципе, нормальное решение, намного лучше, чем те же самые i5. Что до 1500 райзена, то варианты не слишком сильно отличающиеся от исходного. Да, все становится более радужным, потому что выше частоты, но стримить вы все равно с ним не сможете. Так что данные процессоры, то есть Ryzen 5 4-ядерные, в принципе неплохое решение для игроманов, которые в будущем планируют либо его разгон, либо переход на более дорогие модели и не планируют заниматься стримом на CPU. Для связки с ним лучше взять какую-нибудь карточку 1060 на 6 ГБ или скажем RX 570. Что касается соотношения цена-качество, то из-за дорогой платформы назвать его идеальным нельзя и лучше обратить свое внимание на более производительные модели. Например, на 1600 и Ryzen и 1600 X это уже прямой конкуренты 7 процессора. Очень хороший тест на него делала Технокухня, и с этим тестом я в принципе полностью согласен. Суть заключается в том, что у 1600-го 6 ядер и 12 потоков, при том, что до сих пор многие игры используют лишь 8 потоков. У него, соответственно, очень часто в игре потоки простаивают, их можно опустить на какие-то фоновые задачи например повесить на них стрим да, как показывает практика не каждой игре хватает его запаса по производительности для стрима на 1080p но все же стримить с небольшими лагами или скажем уменьшив качество можно, по VPS в играх вы получите результат очень близкий к i7 7700, однако паритета нету, даже если вы разгоните 1600, то вы не во всех играх сможете достичь результата i7, а в многих играх будет, скажем так, на равных, но в некоторых играх будет небольшое отставание. Что до рендера, то процессор за счет наличия 12 потоков будет показывать результаты выше, чем интелловские 7 7 процессоры 7700, даже в разгоне. Приближаясь по результату к шестиядерным вариантам от синих, которые, как вы понимаете, вместе с платформой i2011.3 стоит не так-то уж и дешево. Что до стоимости, то сборка на 1600 обойдется по цене во столько же, во сколько и сборка на i7. Из-за того, что 1600 опять-таки нельзя взять в пару дешманскую no name память. Итог таков, для игр сейчас решение просто отличное, для игр в будущем решение хорошее. Для стрима также данный процессор подходит, хотя назвать его там сверх-сверх стримерским процессором, ну все же нельзя. А вот для работы с рендерингом это просто отличное решение за свои деньги. Данный процессор идеален по соотношению цена-качество, он подойдет как для игр сейчас, так и для игр в будущем и для организации небольшого стрима или рендеринга массивных видео. Поэтому если вы думаете о том, чтобы взять Ryzen 1600 с карточкой 1070, то это достаточно хороший вариант. Ну а ярым фанатам красных можно взять, скажем, 580 RX, которые вышли недавно. Ну и последний из вышедших процессоров, Ryzen 7, 8 ядер, 16 потоков. В играх он показывает себя так же, как и разогнанный 4-ядерный i7-7700. А да, есть очень большой запас у него по производительности, куча неиспользуемых потоков в игре. Как результат, для стримов он идеален, а стрим в 1080 без лагов на нем это просто легко. Что касается самих игр, то, как показала и моя практика, потому что я его тестил, а то с хорошей памятью процессор будет выдавать тот же FPS, что и i7-7700K. В каких-то играх он будет превосходить его, в каких-то будет вырываться i7, то есть в принципе у них паритет. Правда сборка на Ryzen 7 обойдется в лучшем случае в ту же сумму, что и i7, а в худшем будет небольшая переплата, именно из-за памяти. Идеальная карта для него это 1080 или 1080 Ti, и соответственно по данному процессору такие выводы. Лигр сейчас а решение в принципе хорошее, но не отличное. Все-таки много простаивающих потоков, еще не все игры на 16 потоков. А ну вот в будущем это отличное решение, ибо запас производительности у него достаточно серьезный. Для стрима решение отличное, то есть хватит его для стрима без проблем, любой игрушки, думаю, что это тоже для многих важно. Для работы с рендерингом также отличное решение, то есть данный процессор не опережает только 10-ядерные процессоры от Intel'а. Хотя они стоят, как вы понимаете, порядка там полутора-двух тысяч долларов. То есть это очень-очень много, потому что цена райзена 7 находится в районе там 300 долларов с плюсом. А так что восьмиядерные райзены, они очень хороши, если вы не только игроман, но и занимаетесь каким-то медиаконтентом. Или если вы надеетесь на быстрый рост многопоточности в играх. Что, в принципе, я также не исключаю. Однако все же исключительно для игр я бы все-таки предпочел 1600-й. То есть это самое такое оптимальное решение по цене и качеству. К слову, если вы не можете определиться, взять обычную версию 1700 или 1700X, 1800X, то ответ мой простой. Если вы умеете гнать, то берите обычную. Если не умеете, желательно взять все-таки X. Если у вас нет денег, то берите то, что дешевле. К слову, у многих может возникнуть вопрос, а зачем гнать 1700-й, ведь действительно процессоры так вполне себе годные, а ты постоянно говоришь о разгоне. Ну, я говорю о разгоне, друзья, потому что данный процессор имеет такую возможность. Я считаю, что не пользоваться всеми возможностями своего процессора, это как-то неправильно. Мы не берем, скажем так, i 7 7700 кей, чтобы просто он у вас стоял и вы его не разгоняли. Потому что многие скажут, что это бред. А то же самое я считаю по поводу Райзена. Что касается процессоров R3, которые по заявлениям производителя выйдут в конце этого года и будут максимум иметь 4 ядра, во всяком случае это касается райзена 3 1200, то я полагаю, что их использование возможно будет лишь в двух случаях. В качестве затычки перед покупкой мощного райзена или же для крайне бюджетных сборок на базе карты 1050 Ti, 1060 на 3 гигабайта. Также такое решение подойдет для домашних офисных компьютеров, которые не предполагают, скажем так, никакой серьезной работы и не предполагают никаких серьезных игр. А вот Ryzen 9 с Riot Ripper, то есть жнец потоков, хоть и обещает нам 16 ядер и 32 потока, но все же предназначен он будет явно не для игр, а для каких-то профессиональных Задач. Ибо в ближайшие пару лет произойдет переход на 16 потоков в играх. А что же касается 32 потоков, то ждать этого придется еще очень-очень долго. А тратить 850 долларов на процессор и не пользоваться им на полную это как по мне полнейший бред. Так что процессор станет популярным в качестве основы для рабочих машин. Можно его взять для работы с 3D графикой, рендерингом и так далее, если цель оправдывает средства. Ну и конечно же он заинтересует многих энтузиастов. Мне, допустим, хотелось бы покрутить его, посмотреть, поразгонять, посмотреть как он ведет себя в том же рендеринге видео и так далее. Посмотреть как его ядра справляются с играми, при том что у него скорее всего ядра будут достаточно слабыми, по частоте. То есть, все это очень-очень интересно. Надеюсь, что я вам помог немножко определиться с выбором процессора, определиться с тем, что вам стоит брать, а что не стоит. В общем, такая была сегодня задача. Всем еще раз спасибо. С вами был Белыч. Если видео вам понравилось, было для вас информативным, то жмите лайк и подписывайтесь на канал. Также у нас есть группа ВКонтакте, где скоро будет розыгрыш призов, потому что канал исполняется два года. В общем, если захотите, то заходите. К слову, если у вас есть какие-то вопросы, то оставляйте их в комментариях. На все постараюсь ответить. Всем еще раз спасибо и до новых встреч, дорогие друзья.